Итак дорогие друзья для примера я открыл видеоролик и так ну первое что хочется сказать что чем вы в больше мест укажете свою партнерскую ссылку EPN AliExpress тем лучше. Теперь давайте смотреть куда же мы можем воткнуть эту ссылку Итак, так первое дорогие друзья это описание под самим видеороликом вот смотрите под данным видеороликом у меня написано описание и там есть ссылки но данную ссылку не видно поэтому правило номер один нужно размещать ссылку в описании всегда сразу на первой строчке потому что многие не знают что для того чтобы открыть описание нужно нажать на кнопочку еще а многие знают но просто не будут этого делать им просто лень поэтому ссылку нужно размещать на самой верхней строчке. После размещения ссылки подпишите ее что это ссылка на тот или иной товар после этого нажмите кнопочку сохранить теперь мы видим что нашу ссылку видно она на первой строчке теперь для того чтобы увеличить кликабельность для того чтобы привлечь внимание потенциального клиента желательно эту ссылку продублировать три раза подряд так как в описании входят первые три строчки который будет видно сразу, даже если не открывать описание через кнопочку ⁇ еще. То есть мы взяли с вами ссылку и продублировали ее три раза подряд. Все три раза можно ее подписать. Теперь давайте я перезагружу видеоролик, чтобы мы посмотрели. Итак, вот, видно сразу все три ссылки. Но, дорогие друзья, не забудьте, что эти ссылки нужно подписать. Я эти ссылки сейчас не подписывал для того чтобы было понятно что это за ссылка куда она конкретно ведет и в описании к данной ссылке например ну ссылка ведет на часы можно написать часы такие то по данной ссылке там находится здесь и напишите призыв к действию пройди по ссылке прямо сейчас или посмотри прямо сейчас или купи нажми на ссылку кликни по ссылке то есть какой то либо призыв к действию чтобы человека побуждало что-то пройти по данной ссылке и сделать какое-то действие купить или посмотреть Итак, второй момент куда нужно еще разместить ссылку это комментарий, дорогие друзья также в комментариях можно ссылку разместить несколько раз подряд можно просто скопировать ее с описания и вставить сюда еще в комментарии вот теперь мы видим что наши ссылки появились также в комментариях к данному видеоролику. Так а теперь давайте зайдем в настройки видеоролика. Что мы можем здесь добавить. Мы можем добавить аннотацию это всплывающие окна во время видеоролика и подсказки почему нужно и подсказки и аннотации ну конечно я уже говорил, чем больше размещений ссылки, тем лучше но если допустим человек смотрит вас с мобильного устройства или с планшета аннотации он не видит они показываются только на компьютере а вот подсказки их видно. Итак давайте сначала зайдем в аннотации. Итак, во-первых, в аннотацию мы можем засунуть просто какой-либо призыв к действию. Ну, например, мы можем выбрать выноска или примечание, абсолютно неважно. Вот так вот ее тянем за краешек угла, чтобы задать ей размер. Можем растянуть на все окно. Но лучше всего данное окно размещать где-то сбоку, чтобы оно не мешало человеку смотреть. И можно написать какой-нибудь призыв к действию. Например после того как обзор часов уже на середине можно написать купить часы прямо сейчас там ссылка допустим в описании или ссылка под этим видеороликом. То есть можно писать какие либо то призывы к действию. Как делать ссылку в аннотациях мы поговорим в отдельном видеоролике завтра. А сегодня дорогие друзья я хочу чтобы вы в своих видеороликах уже разместили ссылку в описании в комментариях под вашим видеороликом и сделали дополнительные небольшие аннотации которые вы будете размещать в своих видеороликах которые будут призывать к действию. Лучшие места для размещения правый бок середина либо левый бок середина. Сверху иногда бывает что-то выскакивает также сверху у нас выскакивают подсказки а снизу у нас выскакивает меню самого YouTube поэтому самое лучшее оптимальное решение это в середине либо слева либо справа сбоку. Также можно регулировать размер шрифта можно задавать цвет шрифта либо белый либо черный я всегда выбираю белый шрифт и вам советую тоже. А вот саму вот эту аннотацию я обычно делаю черного цвета и таким образом белым на черном видно очень хорошо. Сделайте аннотацию прямо по размеру текста для того чтобы аннотация была заметна но она и не была слишком громоздкой иначе ее просто закроют или уйдут вообще с вашего видеоролика. А нам это не нужно. Нам нужно просто Нашему потенциальному клиенту сообщить подсказку на какое-то либо действие. Ну, самое главное для нас действие, чтобы потенциальный клиент прошел по ссылке. Поэтому мы можем написать: пройди по ссылке прямо сейчас или пройди по ссылке. Ссылка под этим видеороликом, или для того чтобы купить, пройди по ссылке, или можно написать акция. Пройди по ссылке прямо сейчас. Ну, в общем, тут нужно включить воображение и экспериментировать, смотреть, что лучше всего работает. Итак, а теперь давайте зайдем в подсказки. В подсказках, дорогие друзья, мы можем дать ссылку на сайт. Но об этом я расскажу более подробно завтра, где я вас научу размещать ссылку и в аннотациях, и в подсказках. А сегодня... Давайте разберем чем же нам еще могут помочь подсказки. Во-первых мы можем добавить в подсказки ссылку на другое наше видео. Например если ваше видео о часах то можно добавить ссылку на обзор каких-либо других часов из похожей категории. Тем самым мы поднимаем вероятность что человек у нас купит. Если он не купит одни часы то возможно он купит другие. Для того чтобы создать такую подсказку вы нажимаете там где видео или плейлист создать. Теперь смотрите вы можете потенциального клиента отправить либо на видео либо на плейлист. Я бы вам советовал отправлять человека не на один ролик а на целый плейлист. Создайте специально отдельный плейлист скажем если у вас ролик про часы то плейлист по часам и отправляйте клиента прямо на весь плейлист для того чтобы когда он пройдет по плейлисту он посмотрел не один ролик а сразу несколько. Когда вы выбрали плейлист нажимаете создать подсказку и все подсказка создана. Теперь если человек будет смотреть даже с мобильного устройства или с айпада а также с компьютера то он будет видеть дополнительную подсказку. Вот так выглядит данная подсказка. Для того чтобы разместить данную подсказку в определенное время вам нужно передвинуть вот этот вот белый ползунок. И когда ваш видеоролик дойдет до данного момента то здесь в подсказке выплывет надпись с названием видеоролика или плейлиста который вы добавили. Теперь что можно добавить еще. Ну во первых мы можем разместить 5 подсказок сразу в одном видеоролике. и Я советовал бы использовать чем больше тем лучше. Также мы можем задать опрос с помощью опроса мы можем также побудить клиента купить данные часы. Для того чтобы создать опрос нажимайте создать. Теперь что мы можем написать. Ну например вы можете написать как вам данные часы понравились куплю прямо сейчас хочу но денег нет. Можете создать сколько угодно вариантов ответа но не нужно делать больше двух трех вариантов. Данная подсказка будет во-первых также побуждать потенциального клиента к покупке. Во вторых для вас это будет какая-то статистика на которую вы сможете в будущем рассчитывать полагаться и учитывать ее при дальнейших своих действиях для того чтобы повысить свою прибыль. Нажимаете создать подсказку все теперь мы видим что у нас в подсказках есть плейлист и создан также опрос который будет побуждать потенциального клиента к покупке.